Человек очень азартный. Вот Мне, помню, нравилось ставить ставки, когда я был раньше на воле и когда я был в тюрьме. Тоже там то тоже какие-то мелкие ставки, что-то там на сигареты наставили. Когда сел в тюрьму, времени много, подумать есть о чем. Вот, ну и начал, как бы задумал, что не мешало бы, как выйду, создать организацию, чтобы еще пощекотать нервы нашим спецслужбам, милиции и высоким чинам, скажем так, чтобы было о чем рассказать чтобы не просто жил-жил до да помер. Чтобы было не скучно, в принципе. <музыка> Проводишь акцию, и вот у тебя ставка. Тебя найдут, не найдут. Прокатит твоя акция в СМИ или не прокатит. Понравится, не понравится. вот как бы Вовремя ты ее сделал или не вовремя. Цели я бы охарактеризовал примерно так. Э, разбавить креативом и юмором э, то унылое гово, которое сейчас творится э, в белорусской политике. условиях вот например в которых я ж, живу там тяжело планировать даже там на неделю вперед потому что тебе там могут прийти тебя посадить, и посадить все и все планы пошли по одному известному месту вот я пришел на вокзал смотрю в штатском менты ищут кого-то ну думаю не может быть меня ну вот подошли потом взяли наручники закрасили класс и повезли я горжусь сто процентов он выдержит 100%. Так, как он сегодня сказал, он выйдет и будет бороться с этой властью. Отпустили меня через 8 месяцев 10 дней. Я вообще ни капельки не жалею об этом. Такая серьезная школа, я когда вышел из тюрьмы, почувствовал, что я стал на самом деле какой-нибудь моральной связь. рады тебя, Я мало. Я Я, я, я не знаю. Давай сгуляй. Я, У меня тут куча дела еще. Я подфольщиком себя ощущаю не так уже остро, как это было в 17-18 лет. Но, в общем-то, да, я могу сказать, что я был белорусский подпольщик. Мы обречены на успех. Это такая мировая тенденция. Просто диктатуры уходят в прошлое, приходит демократия. Диктаторы там либо их убивают свои, либо их убивает народ, либо их сажают там, в тюрьму. Мы обречены на успех.